Необходимо срочно делать речку, потому что вода вообще подняла все, поднимают даже камни, вот смотрите, камни, здесь она неслась прямо до самого моря, и весь дом сейчас затопленный, необходимо просто делать речку. Серьезно было ночью. Все, поднял даже вот стул. Лавочку. Вынесла оттуда, я не знаю, как там домики. На домиках тоже уровень воды очень высоко поднимался. Да... The...